Друзья, всем привет. Спасибо, что нашли время, заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно, она а будет очень приятно. Всем приятного просмотра. Кандидат в президенты Беларуси Анна Конопа ЦК в воскресенье приняла участие в голосовании на выборах главы государства. Как утверждает Радио Свобода, в списках на участке номер 43 в Минской гимназии она нашла фамилию своей дочери, которой там не должно было быть. В списках увидела свою дочь, хотя ее не должно было там быть, так как у нее открепление. Она находится за границей, сообщила радио. Конопат СКА назвала себя единственным оппозиционным проевропейским политиком в нынешнем кампании и сказала, что она единственная, кто может вывести действующего руководителя страны во второй тур.